Минус стол. Истеричка. Че сказал? Я рез плюс в тебе. Ничего не хочу, знать. Надо как-то необычно поздороваться, типа не йоу, там не привет. Ну, у тебя мало времени. Сейчас. Здравствуйте, с вами Морт и Серга, и сегодня мы пройдем скилл-тестик в GTA 5 Online. Всем дорого! Вот такое вот, короче, необычное приветствие <свят> в самом начале. И, короче, сегодня мы пройдем скилл-тестик от темыряши, Ряши. Как-то так он называется. <свят> Как-то так его зовут, то есть... Вроде... <свят> должна быть какая-то жесть. Ну, не прям, чтобы капец-капец, но у скилл-теста 27%. <свят> у меня столько икса... А тут... Я уже вижу, ты что ты это. Что? Мы тут надолго. Все. Давай-давай, проходим. А то мне тут одному скучно. И Кстати, тут будут флипы. Всякие И много. Да почему она не долетает? Да, много-много-много. О, да. Так-так-так-так. Главное, после... Так, все, нормально. Я наконец-то взял чек. Здравствуйте. Взял? Да. Ура. Не ура. Сейчас меня гонишь по-любому. Возможно. Я... да... Говно. Да, а, с первого раза попал. А вот дальше, я кстати... Офигел. Это вот в прутье я залетел, но упал. ай Поехал. А, а в смысле? ай яй а да, почему? Так, между прутьев проехал, на спираль не попал. Стой. Ну, в смысле, ха? Не смей сейвиться, не смей Блин, Мне показалось, ты застрелился Мне тоже так показалось У нас просто не получается Мы здесь совершенно ни при А, второй раз не получилось Стоп, сейв, сейв, поехали Поехали, двигаемся, двигаемся Какой сейв? Нет Двигаемся, двигаемся А, блин, в последний прут ударился, ну серьезно Ну сейчас, если я упаду Не кикнет, так я еду Опять в последний прутик, ну серьезно На шестом есть лайфхак для девочек Но мы же не девочки так, я заехал на спираль. Ее. Я взял чек. Так. Лакер. В смысле, лакер? Ой. Блин, спешу тебя удивить. Задом по спирали ездить умеешь наверх? Нет. Нет. Придется учиться. А, там легко. Там я проеду сразу. Ой. Скринь. <с Подожди <с меня Ну ща я попытаюсь Поехать так. задом Заметь Я тебя еще больше да хочу что? что это такое Удивить, удивить тебя еще больше мало что? Того, что? Удивить тебя еще больше Потому что тут мало того что задом по спирали надо ехать наверх На спирали еще вагончики Нет там вагоны задым да вагон угу. зад по спирали наверх я я нажимаю f 4 на ней так мне интересно ай да ты понимаешь чтобы ты понимал за за 10 минут даже больше я еще ни разу не попал на прутики <сёк> ни разу вообще ни одного <сёк> ну блин так, щас, а щас, попитка. Я развернулся. Я поехал. Я вижу флип. <с> так. А, ты понимаешь, да? Короче, тут задом по спирали и Подожди. потом еще флипнуться надо будет. я не флипнулся. Так, я развернулся. Я поехал. <с> надо сделать флип. Хороший. Не надо, не надо. Добротный. Ну что ты начинаешь? Да, спасибо. Бу! А то, Чек. Лакер. Да <laughs> ну, в смысле лакер? Да потому что ты на шестом, а я на четвертом. Ты угораешь. А что тут не так? Кстати, 25 минут все выключаем. Да блин! Серьезно! Нет, сейчас я поеду с Тоникой. Замечательно. Ну просто дальше прикольный элементик. Минус 100. Нормально. А, чё, откуда столько скорости? Тихо, тихо, я засеялся. Блин. Во-во-во. Что-то? Ладно. Да почему, ну блин? Только не плакай. Я тебе о чем говорю? Ну, я... <свят> <свят> <свят> я могу пройти скилл-тест, у которого меньше 15... Ну, у которого процентов до 20, я его могу пройти. Ага. У которого процентов больше 20, он мне дается очень-очень сложно. О, я взял чек, наконец-то. Жди меня, пожалуйста. <свят> да почему? Да блин! Ну, чувак! <свят> Что я могу поделать? Ой. Я тебе серьезно говорю, давай быстрее тогда, проходи и выключи. Ой, ой. Так, а что тут? Что? Ладно. Понял. Знаешь что, я взял чек. Чувак, я взял чек. Чуваки, чуваки, я взял чек, я взял чек. только замолчать, сейчас будет волрайт с этими сортоперами и... Континеры. И разворот. Где? А где лайфхак, кстати? что, а прям вообще это, жесткие-жесткие? Ну, стоперы бывают только одни, по-моему. Нет, есть, которые вообще тебя не стоят. Не, на этих не получится передом поехать. Согласен, на этих без шансов. А знаешь, как я сейчас, короче, прошел этот чек? М я там, короче, вылетел... Сейчас, подожди, я еду. Ай -яй -яй. Что? Не понял. О, моё. Я сейчас, короче, ехал по... по этому. По Врайнам, ты понял, где? Наверное. Ой, нет, подожди. Шаш. Я это вылетаю не... на тоненькую, чуть-чуть криво там лечу, меня стопит на тоненькой. и Я, короче, беру разгон и еду по тоненькой, разгоняюсь по тоненькой, и я так прохожу. Типа, у меня не было нормальной большой скорости, и мне, типа, легко было это открыть. Ой, короче, я взял еще один чек, а ты умеешь делать флипы через ветряки? Нет, никогда не приходил. Наверное, конец. Я надеюсь. Мне бы флип потом пройти, знаешь, да? Тогда. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? По-моему, в тебя вселился демон. Ура! Флип. Ну все, да. Флипаемся через Витрячелу. Сейчас научишься. Я не лакер, я не лакер, я не лакер. Видимо, лакер. Лакер бы дальше бы не прошел. Ну, флип через Витряк это мощно. Я... Блин, хочу, хочу, хочу. ай-ай-ай. Зацепися. Mm. я прошел, а я, а я не очень, а -а -а! истеричка, что <Чё> сказал, да что за тайминги, липы-то хорошо, а вот это нет, а я, я я я я я я я чуваки, смотрите я. на таймер, 56 минут, <canvimad> обожаю. Uh -huh. Я в трубе валяюсь. уйди не хочу Не а хочу оставь <связь> мне и тут хорошо так надо как-то отсюда залайфхачить. это я люблю да. не не в этот раз пока я уехала тебя я взял чай. козель он сделал типа такой специально скил с на стоковых кса и с такими моментами Прикольная, короче, конечно, беру разгон. Давай! Вот едешь, давай-давай-давай. Все, да. давай, красавчик. Чекпоинтий. Что? На... Чекпоинтий. Почему? Потому что чекпоинтий. Дай пакет, пожалуйста. Подожди, я сейчас затестю. Так, ага, прям максимальный недолет, я понял. А я угу. буду проходить. Ты не подумал? Ты дай мне пакет. Держи. Держишь? Давай, поехали. Да. Ну хватай. Давай. Жуй. Жую. Жуй-жуй. Кушаю. Спасибо. Я за что. Дальше сам. А дальше-то легко. Да. Да, все, я взял чек. А вот теперь вот ты меня кинул, да? Понятно, хорошо. Я запомнил. запись идет, все нормально. Это, конечно, хорошо. Я без тебя долетел. Спасибо. Я поехал. Пока. Я тебе собирался помочь, но ладно. Ай, до да второй кое-как долетел, но я надеюсь, я снизу. Снизу же человек берется, да? Да. Все хорошо. Как это ты сделал, рассказывай. Чипонь. Взял, долетел. Это лакер. На скиле. Лакер, лакер. На скиле. На... Не прав. Ай. Барин. На носке. На носке. А это последний элемент, я так понимаю. Нормально. Научи меня такое проходить, пожалуйста. Mm. Я не знаю, как это проходить. Блин, почти. Я серьезно говорю. Как это делать? Это да, машину, насколько наклонить надо? Насколько, не знаю. Просто я по ощущениям это делаю. Подожди, подожди, не едь, не едь, не едь. <HR2> Все, поехали, поехали. Так, Загвастай. Давай, давай. Создаешь мне тут проблемы. Спасибо. Да, они меня стопят, я... Так, окей. Сори, I'm не знаю. Уйди. А! Это была самая лучшая попытка. Ты А как бы по-твоему ушел? А? забрался? Я рез плюс в тебе. Ничего не хочу знать. Бустер же бустит вверх. Ну он бустит вперед только. О, я ага. заселился на тоненькой. Но этого мало. Тут нужно на одной скорости. А, там еще есть бустер, тогда ладно. Нет, тут О, все, все, знала, на... все равно на одной скорости надо. А -а -а -а. Он еще, я тебе говорил до видосика, надо успеть. За полтора часа. Да. Ну, мы успеваем. Пока что. Ну, а я-то не знаю, когда это произойдет. Ай-ай. Ну, пожалуйста. Плюсать, а что произойдет, а что будет, а что будет, а что какое-то вообще что будет, как это будет. Как ты прошел? А. Не прошел. Блин, ну как это сделать вообще, я не понимаю. Тебе уже не весело, да? У уже совсем не весело, уже начинаю херню страдать. Короче, самые сложные чеки это первый и Там просто уже. Да, блин. Вот я уже практически идеально это сделал, но я все равно удалился жопой. Да О, ладно! Же... Твою мать! А, я взял чек. Лакер! подождите, подожди! Я взял чек! Пожалуйста, подожди! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Меня... А Ла-ла-ла-ла, я поехал. Так. Мне кажется, no, ничего okay. не будет. Я засеялся ну, на, на тоненькой, братан, у тебя есть возможность Да, подожди Тоже заселиться и пролететь на моем пакете Я готов О, нифига ты Оперативно <flavor> Так, главное, я сейчас не столкни меня, а рассчитывай Да ссы, я, я далеко Я буду на расстоянии Что, готов? Давай Давай на три Давай обратный отсчет Давай ты Раз, два, три. Главное, чтоб ты успел пакет мы сожрать. Успел. А, я забыл! Ты серьезно? А может ты взял человек все-таки? Нет! Окей. Катерел, не забудь катерел! Че, чуваки, я взял с помощью него, потому что у меня по-другому не полетел, у меня тупо напросто тачка не долетала. Это какая-то жесть, дальше, короче, тоненький По диагоналочке, вверх. да, там. Все, Все, а, давай, ах, финиш, кадров, финиш готов. Бум! Чуваки, вот такой вот топовый, даже, да, вот, за полтора часа мы успели, просто 4 секунды осталось. Вот такой вот топовый скилл тестик мы прошли. А, ну, мне он понравился, кроме первых стоперов и вторых. Фу, как неприлично. Первых стоперов и вторых. Вторых. Я уже заговариваюсь, устал. В общем-то, чуваки, я думаю, вам понравился данный видеоролик, вы за него поставите лайк, все ссылочки на все соцсети будут в описании, и также ссылочка на Серга тоже, так что добавляйте нас друзья, подписывайтесь на все наши каналы, всем спасибо за просмотр, я думаю, видеоролик, с вами был Морт и Серга, всем удачи, всем пока! Всем пока! Ура!